Меня зовут Кирилл и я потерял работу, когда возникла пандемия, и у меня возникли проблемы с оплатой кредитов. И я обратился в юридическую компанию «Опора», чтобы они мне помогли разобраться с этим делом. Все какое-то время, сегодня 8 сентября, и с меня списали все долги, получается. Большое спасибо компании «Опора», я не принимал никаких никакого участия, не ходил в суды, за меня все делали, подал только документы.